Дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. Сегодня мы поговорим с вами о чудесах Архангела Михаила. Я вам сейчас напомню, кто такой Архангел Михаил. Еще до сотворения людей Господь создал ангельский мир. Самым любимым ангелом Господним был Деница, Люцифер. Бог наделил его самыми большими ангельскими полномочиями. Но наступил момент, когда Деница возгордился и захотел быть сам вместо Бога. За собой он увлек и других ангелов. И сам стал называться дьяволом, то есть клеветником, противником, а ангелы, которых он увлек за собой, стали называться бесами. Тогда Господь послал против него ангельское войско во главе с архангелом Михаилом. И архангел Михаил и войско верных богу ангелов не извергли деницу, теперь уже дьявола, с бесами на землю. Когда появились люди, архангел Михаил не оставил их и стал защищать от зла. Одним из самых известных чудес, о которых мы сегодня поговорим, было чудо в Хонях. Об этом чуде Русская Православная Церковь вспоминает 19 сентября. Прежде чем я расскажу вам о чуде в Хонях, давайте поговорим о предыстории этого события. В греческой области под названием Фригия, недалеко от города Иерапкуля сейчас это территория Турции, город Помуколе. В древности находилось место под названием Гератопа. Когда-то его посетили святые апостолы Иоанн Богослов, Варфоломей и Филипп со своей сестрой Мариамной. Святые апостолы вели в этом месте проповедь о Спасителе. Своей проповедью и молитвой разрушали языческие храмы. Ими также был разрушен храм, в котором обитала страшная ехидна. За это их схватили и приговорили к распятию на кресте. Но во время распятия произошло сильное землетрясение. И жители города Яротопы уверовали в истинного спасителя и стали требовать от правителя города, Амфипата, снять апостолов с креста. Апостолов сняли с креста. И они смогли продолжить проповедь и в этом месте, и потом в других местах. Ехидна – это опасное млекопитающее животное, напоминающее дикобразы. Язычники в этой местности поклонялись этому животному, построили для нее особый храм и приносили этому животному человеческие жертвы. Святые пророчески предсказали, что здесь высияет благодать Божия, что это место топа будет посещать воеводы небесных сил, святой архистратик Михаил, и что здесь совершится много чудес. Вскоре после этого святые Иоанн Богослов, Варфоломей и Марианна отправились на проповедь Евангелия в другие города и страны, а апостол Филипп, к сожалению, от полученных на кресте ран скончался. На месте, где пророчествовали святые апостолы, вскоре забил чудотворный источник с чистой целебной водой. В городе Лаодикии в то время жил один богатый человек, еще не просвещенный святым крещением. У него была единственная дочь от рождения Немая. Отец очень печалился, что, несмотря на свое богатство, ничего не может сделать для исцеления любимой дочери. И вот однажды Явился ему в сонном видении архангел Михаил и открыл, что девушка получит дар речи, если выпьет воды из святого источника в Геротопе. Так и произошло. Едва немая дочь богача пришла на источник и выпила из него немного воды, как сразу исцелилась и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, Благодарный богач построил при источнике прекрасный храм в честь святого архистратига Божия Михаила. Весть о чуде разнеслась далеко по окрестностям Гератопы и даже за его пределы. И к святому источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники, многие из которых отрекались от идолов и обращались к истинному Богу. Итак, прошло много лет. Наступил IV век. В храме святого архистратига Михаила уже целых 60 лет служил пономарем благочестивый человек по имени Архип. Он, хотя был уже глубоким стариком, никогда не отлучался от храма, содержал его в порядке, заботился обо всем необходимом для церковной службы, а также беседовал с людьми приходившими сюда в поисках благодатной помощи. Проповедью о Христе и примером своей добродетельной жизни он многих язычников приводил к вере во Христа. Язычники, которые жили в тех местах, ненавидели христиан и в особенности пожилого Пономаря. Они придумали коварный план, чтобы уничтожить храм и одновременно погубить Архипа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их в течение на храм. Святой Архип увидел несущийся прямо к церковному порогу бурлящий поток, но не покинул место, где служил всю свою жизнь. Упав на колени и воздев руки к небу, он начал горячо молиться. «О, святой архистратив Божий Михаил, воеводы всех небесных сил!» Ты видишь, какая опасность грозит твоему святому храму и мне многогрешному. Не дай же врагам Господа нашего и Иисуса Христа преуспеть в их злом деле. Со слезами, всеми силами души молился Архип, готовясь погибнуть вместе с храмом, но не оставить его. И тут, около церкви, в чудном свете, подобно блеску молнии, явился сам архистратик Михаил. Святой архангел ударил жезлом в гору, где сразу же открылась широкая расселина, и повелел устремиться в нее бурным водом потока. Вода схлынула, не дойдя до храма, и он остался невредим. Увидев такое чудо, язычники в страхе бежали. А святой архип и собравшиеся к церкви христиане Прославили Бога и возблагодарили архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, с тех пор получило название Хоной, что значит «отверстие расселено». После чудесного явления архистратига Михаила храм и чудотворный источник прославились еще больше. И многие тысячи людей на протяжении столетий приходили туда, и получали исцеление души и тела. Дорогие братья и сестры, чему может нас научить эта история? В минуты опасности святой Архип не испугался, не покинул храм, а начал усердно молиться Богу и Архангелу Михаилу. И по его молитве произошло чудо. Так давайте мы тоже будем не забывать о том, что... Молитвы это очень важно в жизни. И если попадем в трудную ситуацию, не будем отчаиваться, бояться, будем молиться. И тогда Господь, святые угодники, Архангел Михаил обязательно нам помогут. Храни вас всех, Христос. Спаси вас, Господи, с молитвами святого Архангела Михаила.